Сагаалган отметим дружно. счастье всем вам в Новый год. Пусть удача вас завьюжит, Снегом денег занесет. Пусть семья здорова будет, Ждет в делах пускай успех. Пусть улыбка с уст не сходит И звучит ваш звонкий смех. Подписывайтесь на мой канал, Будет еще много душевных поздравлений.